Всем привет, ребята! Христос воскрес. У нас сегодня праздник. У нас вот мы вчера делали, красили яички, очень красиво. Положу их вот на стороночку. И мы делали куличи. Я взяла небольшой, чтобы он поместился в кадр. Очень красивый. И по празднику я сделала новую коллекцию. Она называется, ну, Пасха. У нас здесь яйца. Давайте сделаем так, чтобы вам было хорошо видно. Здесь 8 пакетиков разного цвета. Это пакетики-наклейки, мы будем приклеивать яйца, и на них получается наше раскрашивание, ну, или картинки, короче. Давайте выбирать. Остальные пакетики вам знакомы. Тапочки. Осталось 4 штуки. Давайте возьмем сегодня в, в зеленых оттенках, или давайте в, в голубых вот таких вот. Давайте возьмем вот этот с мишкой. Вот этот мне очень нравится. Я не хочу его брать. Хочу его оставить напоследок. Куда его? Um, коллекция приготовь. Этот нам брать нельзя. Давайте возьмем какой-нибудь большой. Давайте арбуз. Скоро все-таки лето. Рисунки по клеточкам. Голубой, голубой, оттенок, здесь у нас голубой только вот здесь, давайте его и возьмем, растение, что-то голубое, голубого нет, давайте возьмем зеленый, у нас его тут много, давайте возьмем два, вот этот и вот этот, Новый коллектор даем на потом. Доставка кофты. Давайте возьмем два. Голубой раз. Еще одного голубого нет. Давайте возьмем вот этот. фиолетовый. Карты памяти. Голубой. И у нас остается три пакетика. Эта коллекция мне очень-очень нравится. Отсюда возьмем один голубой. Вот он. Давайте открывать. Пока вам сразу новую коллекцию. Я поставила ее на место, где я оставила страничку нечаянно. Давайте чуть-чуть поднимем чтобы не, не испачкать наш котелок и пакетики я положу на этот раз в эту сторону потому что тут нет места красивые наши это видео выйдет точно не сегодня картинка под номером один видео выйдет точно не сегодня потому что на сегодня видео уже есть оно выйдет в 13.00 или уже вышло я не знаю сколько сейчас время Пакетики я промазала. Ну ладно, давайте открывать. Тараза не хочет идти ножнички в помощь. Нам вот такое вот яичко голубое, ну или как сказать, бирюзовое Мы приклеим его вот так. Это чуть, чуть вылазит, но ничего. Давайте открывать дальше. Приготовить. наш пакетик. Такая картинка нам попалась, она немножко порвалась. Под номером 5, на вторую страничку. Вторую страничку мы заканчиваем. Очень красиво получается. Давайте пройдем чуть-чуть. Рисунки по клеточкам. Наш пакетик. Ссылка под номером 2. Такой вот, как бы, наверное, вот. дельфинчик, или не знаю, кто это, если вы знаете, кто это, напишите с рогом. Под номером 2 и первую страничку мы заканчиваем. Отличненько, очень красиво получается. Открываем дальше мы с вами. наши два пакетика. Первый пока не будем смотреть, и сразу второй. Давайте смотреть. Первая картинка под номером 12. Вот такой вот. Такое вот растение. Веточка. И клевер. Под номером 9. Это уже у нас на вторую страничку. 9 Это вот сюда. А 12 вот сюда. Давайте клеить. Мы с вами немножко закрыли вот этот цветочек, но ничего. Но это все помещается. И номером 12... А как выйти? Ой. какое трудное растение вообще не отклеивается. Ну, Наконец-то. Отлично. Получается очень даже красиво, правда, тут не очень видно. Какой-то я выбрала цвета не очень подходящий. Давайте открывать дальше. Доставка кофты. Я немножко смогу. попался вот такая вот кофта с письмами, письмами с сердечком. И попались бабочки вот такие. По номерам 3 на первую страничку. И под номером 8 на вторую. Давайте приклеим. И вот сюда. Открываем дальше. Карты памяти. На вторую страничку. Такой вот чудик какой-то зеленый на 8 гигабайт у нас карта памяти. Давайте приклеим. остался последний к сожалению пакетик под номером 8 давайте клеить ребяточки на этом все Спасибо, что смотрите. Мне очень приятно. Поздравляю вас с праздником. Если кто отмечает нашу новую коллекцию, я надеюсь, вам очень понравилось. Всем пока-пока.